Животные вообще они, в отличие от людей, по большей части они живут таким коллективным разумом, и предполагается, что животное является посланником кого-то, каких-то определенных сил. В частности, кошка да, непосредственно связана с богиней Фрей. Те, кто находится в теме, то есть под эгидой скандинавских богов, всегда будут оценивать приход кошки как приход богини. Фрей, то есть ее знак, ее послание. Но это, опять же, это надо быть вот непосредственно в самой системе, именно в скандинавском потоке. Богиня Фрейя, богиня, олицетворяющая плодоносящую землю, говорит о том, что животные и да, люди, суть одно. Если она к тебе посылает своего посланца, она тебе посылает как, по сути, равного тебе, да, с какой-то целью, позаботиться о нем или получить знак от нее уже. Да, или получить какие-то какие, какие пророче, пророческую информацию, потому что кошки связаны были с верми с пророческой деятельностью. Они даже специально для этих целей носили варежки, рукавицы из кошки, чтобы, чтобы олицетворять себя именно с кошкой. То есть это вот когда одеваются в шкуру животного, считается, что шаман, практикующий сей, становится этим самым животным. Вот верми носили рукавички из шерсти кошки. Опять же, если человек связан с христианством, то приход кошки он расценит, м -м, скорее всего, точно так же, только даст ему делу негативную окраску, потому что кошки связаны с ведьмами, а значит с дьяволом, а значит с сатаной, а Фрейя она есть ведьма с точки зрения христианства, и кошки будет относиться соответствующе, опять же, кто на каком канале находится. Коль мы занимаемся колдовскими практиками, коль мы занимаемся таким таким направлением деятельности, да, то воспринимать животных как нечто вредоносное мы, конечно же, не можем. И в силу принадлежности к определенным потокам будем воспринимать животных, любых животных, как посланцев всей природы. Для себя. Для себя. Вот, например, традиционная такая примета ⁇ Птичка залетела в окно ⁇ есть два толкования этой примеры. Первая к покойнику, вторая к новостям. Вот вроде разные, да? с одной стороны горе, а с другой стороны, может, и не горе вовсе. Опять же, кто на каком канале? Если ты находишься на христианском канале, который говорит природа враг, ты природу должен обуздать, ты с природой не должен контактировать больше, чем это необходимо, то птичка, залетевшая тебе в окно, будет кто? Символ твоего врага, то есть смерть. А если ты находишься в контакте с природой, и природа тебе не враг, то ее посланник будет посланником от друга. Соответственно, не про смерть он будет говорить, а про новость. Опять же, кто на каком канале, тот так знак должен исполковать.